Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с мобильной видеосъемкой. А более конкретно здесь представлен внешний микрофон, который предназначен для того, чтобы подключать именно к смартфонам. Фирма, как вы видите, Боя, марка BYP4, представлена. Сразу же хочу сказать, что данный микрофон выпускается в разном исполнении. В данном случае представлен микрофон с разъемом TRRS специальной 4-пиновой для того чтобы подключать к смартфону есть вариант 3-пиновый s также есть подключение к type-c и для маководов lighting для того чтобы подключить к смартфону все это пришло из китая все это пришло достаточно быстро где-то в течение трех недель пришло вот в таком состоянии помимо того что была внешняя желтая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 данного микрофона. Вот пришла в такой вот упаковке стандартной их упаковочки. Ну, написано основные характеристики, английский и китайский. Судя по всему, внутри находится помимо самого микрофона еще есть ветрозащита, но правда поролоновая, так называемый dead cat здесь нету. Ну и вот представлены основные характеристики, можете зафиксировать, посмотреть. Он все направленный микрофон является. Ну и сколько сигнал шум потери и так далее ну и что из себя представляет то есть размеры его ну и вес вес достаточно небольшой всего 9 грамм поэтому если вы используете стандартные трехосевые стабилизаторы то особо повлиять на вес смартфона он не сможет Да, тут еще есть одна особенность он как бы г-образный ну и может фиксироваться не только вот в прямом исполнении но и на 90 градусов что удобно если вы там проводите различные логи и так далее ну давайте скрывать это ну, стандартный силикогель так здесь находится микрофончик дальше вот ветрозащита и есть инструкция по эксплуатации, здесь она вот располагается ну, тут какой-то сертификат у них местный дальше наклейки куда-то наклеить но явно не микрофон дальше вот гарантийное обязательство стандартная карточка и как обычно у нас на двух языках английский и китайский бот представлены различные варианты как я говорил данного микрофона ну а дальше способы его подключения ну, то есть все направленность диаграмма кому нужно продемонстрировано различных вариантов у нас здесь первый вариант и 4 дальше если у вас TRS подключение ну, Lighting и Type-C ну, а дальше все то же самое на китайском продемонстрировано так вот что из себя представляет микрофончик вот такого вида То есть вот он поворачивается на 90 градусов вы кстати может быть видели у меня микрофон который тоже рассматривался на моем канале это андоир и там точно такой же принцип подключение только единственно не г-образный а прямой То есть достаточно удобно все это делается здесь уже непосредственно чтобы подключать и направлять микрофон ну, либо прямо, либо под углом, можно такие варианты, но фиксируется именно либо в прямом направлении, либо под углом, так вот такой вот микрофончик, Ну, есть еще метрозащита, сейчас мы ее наденем, как она надевается и вот в таком варианте вы можете его подключать, ваш микрофон, так ну и давайте сейчас подключим, проведем некоторые манипуляции с ним, для того чтобы посмотреть как он работает сразу же хочу сказать что не у всех особенно под android может заработать этот микрофон ввиду того что зависит от множества факторов это первое это подключение какое у вас осуществляется это не значит что если у вас стандартный мини джек 3.5 и 4-пиновое подключение ну и либо иначе TRRS также зависит от программного обеспечения которое стоит у вас внутри вашего смартфона иногда даже обычная камера которая стоит по умолчанию не заточена под внешние микрофоны нужно воспользоваться другими там например внешними программным обеспечением например Filme Pro который позволит это вам сделать Где в самом программном обеспечении есть возможность подключать внешние гарнитуры ну либо микрофоны то это и подразумевается поэтому нужно смотреть каждый в конкретном случае осуществится это подключение либо нет. сразу вот хочу сказать что вот у меня прошлый Android, он микрофон хорошо работает например со смартфоном HTC, но не хочет работать в стандартном программном обеспечении на ASUS, ну а на внешнем имеется в виду программное обеспечение, которое вы скачиваете, например, фильмик про, он тоже работает. ну и давайте сейчас проведем некоторые испытания, как данный микрофон работает внутри, возможно, двух смартфонов, но в одном точно. итак, давайте приступать. Проверка микрофона, подключенного к телефону во внешнем программном обеспечении Filmic Pro. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Проверка микрофона боя при обработке в программном обеспечении монтажки на внешнем программном обеспечении Filmic Pro. Раз, два, три, 4, 5. Проверка микрофона. Проверка микрофона боя на внутреннем программном обеспечении. Камера 1, 2, 3, 4, 5. Проверка микрофона. Проверка микрофона боя в внешнем программном обеспечении на монтажке с применением фильтров 1, 2, 3, 4, 5. Проверка микрофона. Проверка микрофона на внешнем программном обеспечении Cinema FF5 1, 2, 3, 4, 5. Проверка микрофона. Проверка микрофона боя с обработкой на внешней монтажке с фильтрами 1, 2, 3, 4, 5. Проверка микрофона. Проверка микрофона на внутреннем программном обеспечении камера 1, 2, 3, 4, 5. Проверка микрофона проверка микрофона с фильтрами обработанного монтажки раз два три четыре пять проверка микрофона Я вам продемонстрировал возможности микрофона Боя BAP4 для работы со смартфоном, где разъем три с половиной джека четырех пиновый TRS есть другие варианты для других смартфонов и разъемов подключения это трех пиновый ТРС, дальше type-c и lighting каждый выбирает тот вариант который ему необходим каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию по микрофону боя предоставил вашему вниманию далее выбор только за вами